Друзья, здравствуйте, самые лучшие на свете зрители. Очень рада вас и хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваши комментарии. Очень, очень приятно, когда вы пишете мои видео, вам помогают как-то успокоиться, отвлечься от ужаснейших событий, которые происходят в последнее время. Ну и этим вы поддерживаете меня, потому что мне благодаря Этим комментарием тоже как-то становится легче пережить и работать для того, чтобы как-то успокоиться. Поэтому я продолжаю снимать блошинные рынки, поэтому я продолжаю снимать свои любимые сервировки стола. Ну и в последнее время я стала чаще ездить по храмам. И я там молюсь за вас, за себя, за свою семью. Ну, в общем, мне, вот эта духовная поддержка мне необходима. И вот сегодня я предлагаю вам один из... Ну, периодически я, конечно, снимаю видео про храмы, но вот сейчас хочу серию видео про храмы вам выпустить. И вот это один из, из этого видео про замечательный храм, Церковь, как мы привыкли говорить, на воробьевых горах. Друзья, мы с вами находимся на смотровой площадке на воробьевых горах. Слева от нас Москва-Сити, а прямо перед нами спортивный комплекс Лужники. Чуть левее от площадки и находится храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Главный престол Освящен в честь Святой Троицы, пределы же в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного Сергия Радонежского. Троицкая церковь на Воробьёво-горах связана с историей древнего дворцового села Воробьева, известного по летописям с 1950-х годов. Троицкая церковь упоминается и в 1644 году как очень древняя церковь села Воробьева. К концу 1790 х годов храм сильно обветшал и по приказу Екатерины Великой был разобран. Нынешнее здание храма начало строиться в 1811 году в стиле ампир, позднего классицизма, по проекту архитектора Александра Витберга. Четыреугольный в плане, с порталами, украшенными колоннами, однокупольный, с двухъярусной колокольней. В 1812 году здесь перед Советом в Филях молился Михаил Кутузов. Здание уцелело во время наполеоновского нашествия. Строительство было завершено в 1813 году. С тех пор храм дважды подновлялся. Сейчас немножко выделяется тем, что она построена и выполнена в стиле модерна. Как вы можете видеть, здесь находится у нас крестильня для детей, а также Бабдистерий для взрослых крещений. <свят> Что интересно, на стенах храма показаны росписи всех моментов, связанных с крещением. Начинает крещение Господня, переходя к крещению Еретика, апостолам. И у нас непосредственно также висят молитвы которые помогают крещаемым во время таинства крещения. Вот. Отдаленная от центра Троицкой церкви чудом уцелела в советское время. Хотя в Воробьевым горам большевики уделяли внимание. Где-то здесь была дача самого Луначарского, а потом и Хрущева. Переименовать Воробьева горы в Ленинский предложил никто иной, как Расин, в феврале 1924 года после смерти Ленина. В очередной раз церковь уцелела при строительстве высотного здания МГУ в конце 40-х – начале 50-х годов, а такое строительство обычно никого не щадило. Троицкая церковь не только спаслась от социалистических разрушений, но даже не закрывалась в советское время, поэтому сохранился ее старинный интерьер. Более того, после известного большевистского запрещения колокольного звона во всей Москве, именно в Воробьевской Троицкой церкви продолжали звонить колокола, и православные москвичи тайком ездили на Ленинские горы послушать, Благостный звон на этом чудом, оставшемся заповедном островке Старой Москвы. Внутри храм устроен в форме квадратной палаты. Алтарь отделен деревянной перегородкой, имеющей три пролета для дверей царских, северных и южных. Чудесная, небольшая по размерам церковь, и меня особенно. Покорили цвета, нежные-зеленые, в сочетании с нежно-розовым. Четырехъярусные коноста с нового устройства, с колонками, украшенными деревянной резьбой. Царские двери двустворчатые, с резными узорами и полукруглым верхом. Внимание на то, что Рядом с нашим алтарем находится икона Спасителя. Она является восстановленной иконой XIX века, 18 века. Восстанавливали ее слой за слоем, поновляли и вот добрались до вот этого слоя 18 века. Икона называется господь Сидержитель моления о чаши» по вериям. Верующих эта икона способна чудотворить, и она чудотворит. Были свидетельства о чудесах, связанных с этой иконой. А также слева от нашего предела вы можете увидеть икону Богородицы, Богородицы которая называется Благодатное небо. Икона тоже создана на рубеже 18-19 века. Очень значима для нашего храма. И каждый. После каждой воскресной службы перед ней совершается молебное пение. Что у нас еще сохранилось из XIX века? Как мы можем видеть, у нас существует иконостас, и на нем есть иконы Спасителя Богородицы. Справа и слева царский фрат, которые являются сохранившимися из XIX века. Также преграда на Салии, которую вы можете видеть и которая ограждает солью от трапезной части храма, она тоже является сохранившейся с XIX века. И харуги, которые стоят у нас на солье, тоже XIX века.